Половина вторая. Со слов Цапцарапыча писал я, Ватруша. Вообще Цапцарапычу должно быть стыдно, что он писать не научился. Но ему нисколечко не стыдно. А даже напротив, он этим гордится. И говорит, что не Кошкина это дело бумагу морать Чурнилами. А Кошкина дело бумагу когтями рвать. Ну, главное, вот не убедить его никак. Маруська тоже уговаривала, и никак. И даже воздействовала по-ихнему, по-женски, и никак. Вот поэтому он говорил, а я писал. Только немножко по-своему. А то он так говорит, что мне иногда даже совестно повторить. И дальше его слова идут. А я даже не помню, сколько зим прошло с тех пор, как я здесь поселился. Кажется, семь. А может, восемь. Я сбился со счета. А вначале я зимой считал. Потому что зимой к Маруське бегать трудновато. Лапы мерзнут. А Маруська рыжая. Огненная прямо. Как артистка из кино. И пахнет просто обалденно. А до деревни долго идти ведь. Я время мышками меряю. Так вот, пока туда-сюда сбегаю, штук десять мог бы успеть поймать. А бабушку я рыбкой меряю. Три рыбки в день. Хорошая бабушка. Она еще раньше меня здесь, оказывается, поселилась. Только она мне не мешает. Я ее быстро к себе приучил. даже немножко подружился. Она добрая. Потруся ее ноги, Похожу кругами, Помяукаю, И она спешит мне рыбку достать. Иногда кашу С мясом положит, А бывает, что и просто Мяска кусищу отвалит. А я за это ей Мышек дарю. Наловлю и разложу рядочком у порога, Чтобы она сразу увидела Мой подарок, а ей нравится. Она визжит и тапочками в меня кидает, и играет со мной. Я тоже с ней играть люблю. Она шаркает по полу, а я ее ловлю. Поймаю и давай трепать и когтями, и зубами. Ей нравится. Она визжит, и веник к ней в руку прыгает. под Лиза. И она меня им пытается догнать. Но я на веник не обижаюсь. Она же не понимает, что веник мне первый вражина. Ну, что с нее возьмешь? Старенькая уже. Веник на Федьку Рыжего похож. Такой же мохнатый и тоже пахнет невкусно. Федька — это Маруськин братик. Но задира страшный. Первый раз, когда он меня встретил, как зашипит, как бросится». Я сначала даже подумал, что это собака. По носу ему дал, а он не унимается. Нет, смотрю, вроде свой, нашенской породы. Не знаю, как бы мы поладили, но тут Маруська, ну и, в общем, не помню уже подробности, стали мы дружить все вместе, а чужих гонять». Так я, когда мимо веника прохожу, всегда для порядка пошиплю на него, надуюсь, хвост распушу, чтоб толстым-толстым был. Так же страшнее. И веник пугается и стоит молча. Ну, впрочем, я не об этом начал рассказывать. О чем я начал, уже не помню. Ну, вы тоже помнить не можете, потому что я же еще ничего не успел. А, нет, помню, очень даже помню. Вот про что. Засиделся я как-то у Маруськи. Хорошо нам было. Да. Федька потом еще подвалил. Попировали мы, чем Бог послал. Потерлись друг от друга, натерлись так, что у меня даже в голове кружение получилось. Федька по каким-то важнючим делам отвалил, мы снова с Маруськой одни, остались, а когда у меня в голове получается кружение, то становлюсь я больно охочем до ласки Маруськиной. Ну и так далее. Вы, наверное, и так все поняли. Могу подробности упустить? Ну, вот и славно. Подробности опустим. Иду, значит, домой к бабушке. Лапы мерзнут, а мне весело. Хорошо. Хвост сам трубой поднимается. Маруська перед глазами, и запах ее. Ой, иду, душа поет. Запах Маруськин летает, и вдруг чую. Чужими запахло. Что такое, Я думаю, откуда, кто, зачем? Выселять будут? Захожу тихонечко. «Смотрю, сидят, песни поют. Меня не замечают. Что мне, собственно, и надо? Я, значит, под стол и сижу, слушаю, когда про выселение говорить будут. Долго сидел, слушал. Не, про выселение не говорят, а только поют и всякие истории вспоминают». Но меня не тот дяденька смущал, что на нашей гитаре играл и песни знатно пел. Он вроде как с бабушкой в родстве оказался. Так что даже если и поселится к нам, то уж, конечно, не на печку. А вот другой субъект, которого я поначалу не очень разглядел, мне сразу не понравился. Глаза у него такие... Э, такие... Не знаю, как сказать. Их как будто и нет совсем. Смотрю и не понимаю. То ли в глаза его смотрю, то ли сквозь них на стенку. Да и сам он какой-то невнятный, не пахнет. То есть у стола он пахнет столом, у печки — печкой, на табуретке — табуреткой. Только чуть-чуть по-другому. А как? И не, не, не поймешь даже. Уж на что у меня нос чуткий. А и то я не сразу уловил. Короче, субъект этот не понравился мне мгновенно. Но только показывать это я сразу не стал. А сижу спокойненько, жду, песни слушаю. Заслушался даже немножко. Дяденька так здорово пел. Бабушка подпевала, потом она шанешки на стол поставила. Если честно, то я <смех> эти шанишки еще с утра унюхал. Она миску с ними зачем-то в одеяло закутала и на постель под подушку положила. Я бы ни почем в одеяло бы не кутал. Как можно такой запах, аромат божественный, можно сказать, и в тряпку кутать? Они же... — Ну, это вам, скорее всего, не понять. Поставила она, значит, шанешки на стол, и тут меня разобрала. Так бы вот все сразу и съел бы. Облизываюсь, но сижу. Терплю. Присутствие не выдаю. А вдруг, думаю, все-таки про выселение обмолвятся. Долго терпел, очень долго. Но когда у дядьки кусок шанешки на стол упал... Я не выдержал. Потянулся, чтобы его ухватить. И ухватил уже, и почти что ко рту поднес. Только этот с прозрачными глазами вдруг говорит на моем языке. «А ты, — говорит, — разрешение спросил? Ты, — говорит, — вообще лапы мыл сегодня или когда-нибудь, чтобы вот так вот запросто на стол ими лазать?» Я чуть не поперхнулся. Вот, думаю, наглость какая! Я тебе покажу, как тут командовать И как въеду ему с правой всеми когтями. Только лапа моя почему-то мимо пролетела, Даже ничего не задела. Первый раз в жизни я промазал. «Ах, ты так, думаю!» Уворачиваться от меня вздумал И снова как въеду теперь с левой. И верите? Опять промазал? Тут уж я как выскочу, как прыгну на него. Сейчас я тебя, паразита, поймаю, думаю. Не уйдешь от меня, вертлявый, и всеми лапами. хватит его, и по-разному хватит сверху, и сбоку, и, и снизу, и не могу поймать. И все, ускользает негодник, как я не стараюсь». Тут я, конечно, немножко того. Задней лапой в сметану попал, блюдо с шаньками на пол свернул, цветы из вазы. Бабушка как заверещит! Ей, наверное, очень понравилось. А гаденька как вскочит! Сметана ему прямо в лицо брызнула. А веник-вражина сам в бабушкину руку прыгнул, И они всей толпой за мной кинулись. А вертлявый ну никак не дается. Ну никак! Я за ним по кругу, он от меня. Толпа за нами. Ай, короче, два дня мне бабушка рыбки не давала, А веник, как привязанный к ее руке, ходил везде за мной и чуть меня увидит так и трясется так и вертится в руке но я ему потом это припомнил он у меня потом неделю по струнке стоял в углу за печкой